Добрый день! С вами Дана Бино и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема Монстера тонкая. Она перед вами. Тонкая называется потому, что у нее тонкие красивые листики. Она нежная, изящная, не массивная, как многие Монстеры. Лист меньше моей ладони. Растет веткой. Очень удобно резать на черенке, показываю вам ее сбоку. Она быстро дает корни, быстро растет, любит хорошее освещение, влажный воздух и, естественно, хороший полив. Грунт не пересушивайте, следите за поливом. Если грунт будет пересушен, то листья будут сворачиваться, а кончики монстеры будут желтеть. В продаже она бывает редко, но не считается дорогим сортом. Если ее увидите в продаже, приобретайте. Она неприхотливая, очень красивая и нравится людям. Ко мне приходят за растениями и всегда обращают на нее внимание и спрашивают, а что это у вас такое интересное здесь растет. Это как раз... Речь об этой тонкой монстере. А на этом все. Жду вас в следующем обзоре. Пока!